Друзья, всем большой привет! Я подумала, что на эту тему я просто обязана снять видео, чтобы, во-первых, мне не поступало такое большое количество вопросов, и просто потому, что я в свое время сама искала какую-то информацию на эту тему, и сейчас я прошла просто огонь этой вот, медные трубы. Поэтому мне есть, что вам рассказать на эту тему. Если вам интересно это, то, пожалуйста, оставайтесь со мной. И, просто не пугайтесь того, что сейчас на мне находится. Это Ой, такой сиреневый непонятный, фи... сиренево фиолетовый цвет. Это оттеночный бальзам, который смоется буквально через пару помывок головы. Такой у меня легкий эксперимент. Но давайте ближе к делу. Как же все-таки избавиться от хны? И сейчас я имею в виду людей, которые окрашивают свою голову хной, не один месяц, не два месяца, даже не три, а год и более. Потому что избавиться от хны, которую вы наносили на свою голову буквально один или два раза, в принципе, возможно. Для этого достаточно просто провести какой-то курс масляных масок, кефирных масок, купить очень глубоко очищающий шампунь и в течение месяца проводить такие процедуры примерно один-два раза в неделю, и цвет уже значительно смоется. Моя история такова, что я крашусь хной уже второй раз в своей жизни, то есть в течение длительного времени. Около года или даже полутора лет я проходила рыжий, причем я красила голову примерно каждый месяц, каждые два месяца. Насколько вы знаете, хна это тонирующее средство, которое имеет такое свойство постоянно накапливаться в волосе. Поэтому цвет у вас никогда не будет точно такой же, какой вы получили в первый раз свои покраски. То есть он постоянно будет более насыщенный, более рыжий, более красный. Если вы красите даже больше трех лет, то вы точно это можете заметить. Я вообще не имею ничего против хны и считаю, что для жирных волос, для волос, которые быстро пачкаются и нуждаются в каком-то дополнительном объеме, что ли, более знаете, таких жестких волосах. Я знаю, что многим людям этого не хватает они действительно находят в хне вот эту вот самую волшебную палочку, которая им помогает. Но мои волосы сами по себе склонны к сухости, они абсолютно не жирные, мою голову я раз в 3-4 дня по мере необходимости. Когда я пользуюсь хне, больше где-то полугода, мне дико начинают сечься и сушиться кончики. Это происходит всегда, я уже к этому всегда готова, даже если я не крашу волосы, друзья. Когда мои волосы отрастают примерно ниже лопаток, они начинают дико сохнуть. И ничто, кроме стрижки, ей спасти не может. Но я же так пекусь о своей длине о здоровье волос, что я не еду на стрижку. Да, такой, такой я странный человек. Я отказалась от хны в пользу здоровья своих волос. И, кстати говоря, у меня начинал немножко раздражать вот этот тот ржавый оттенок. Вы знаете, вот как долго пользуешься хной, появляется такой неприятный ржавый оттенок, который ни с чем невозможно спутать. Вот если поставите передо мной двух людей, Одного покрашенного рыжей краской, а другого хной. Я сразу пойму, кто есть кто. Вот Почему-то это видно невооруженным глазом. Вот. Ну, в целом, конечно, это здоровье и состояние моих волос. Но избавляться от своей длины в тот момент я не хотела. Я подумала, почему бы мне просто не пойти в салон, и не сделать смывку, и не затонироваться в какой-нибудь более светлый оттенок по типу клубничного блонда. И перед тем, как пойти к мастеру, я полгода не красила волосы. Я полгода делала масляные маски, пыталась смыть то, что у меня имелось на данный момент. И сказать, что я как-то продвинулась в этом, вы знаете, не особо. Ну, может быть, на полтона я что-то смыла. Но в целом этот ржавый оттенок стал еще более некрасивым, еще более ужасным. В общем, выглядела я достаточно непривлекательно, учитывая, что у меня еще были хорошие корни за полгода. Вот, я плюнула на все, поднакопила денежку, пошла к мастеру, показала ему фотку этого клубничного блонда. Он сказал, что прям вот такого светлого не получится. Давайте пока смоем все, а потом посмотрим, как все пойдет. Делали смывку. Мне сделали в один день две смывки. После смывки я была похожа на взрывавшийся апельсин, волосы были не желтые, не светлые, они были реально, знаете, как пятый элемент. Что мастер сказал, быть может, давай вам рубим в красный цвет или в коричневый, но я сказала, нет, я хочу в светлый. Он такой, ну ладно тогда. И мы затонировались в такой пепельно-русый оттенок. Как ни странно, он практически перебил всю ржевую. Но мастер сказал, что такой эффект продлится недолго и краска начнет смываться уже через две недели. Через две недели я уже была такого желтоватого, желтовато-пшеничного оттенка, и я поняла, что от рыжины ты никогда не избавишься, если только ты не готов постоянно тонировать волосы и делать смывки, ну хотя бы минимум 3-4 смывки. Потому что моя хна... причем, я еще забыла сказать, друзья, у меня на хне еще была шоколадная краска, которой я красилась, ну, наверное, раз три представьте себе тонны хны, тонны шоколадной краски. И то, что сделал мой мастер, это в принципе было чудо. После смывки, конечно же, волосы были не в очень привлекательном состоянии. Но я не могу сказать, что они прям были очень убиты. Мастер сказал, что буквально месяц каких-то масочек профессиональных, никаких укладочных приборов и всего восстановится. Я ему не поверила. Но он оказался прав. Волосы, правда, восстановились. Но я более чем уверена что мои волосы не выдержат ни второй смывки, ни третий, ни уж точно четвертый, Поэтому, в принципе, я могла бы пойти дальше, я реально могла бы добиться какого-то блонда более-менее натурального. Я решила просто состричь хмю. Ну, у меня получилось как? Я состригла волосы примерно по плечи, у меня было такое миленькое прямое коре. И у меня своих волос, ну, вот смытых волос и под ними моих волос было примерно вот той середины. И вот то, что ниже эта часть, ну, буквально сантиметров 10-15, это была рыжая хна, соответственно. Даже после смывки она продолжала оставаться рыжей. Я походила так какое-то время, в принципе, волосы были в неплохом состоянии, но могли быть лучше. Вот. и лучше. Я поняла, что смываться я точно не буду больше, и мои волосы не выдержат такого стресса, и просто решила постричься. Поэтому все, что я вам хочу сказать, друзья, если на вашей голове... Годовой запас хны, <смех> а еще сверху что-то еще, бас может, тем более. То, конечно, нужно подумать, что вам важно. Вам важен цвет или вам важно здоровье волос? Мой мастер сказал, что он не мог за один раз вывести все в блонд. В таком случае я бы просто попрощалась со своими волосами. Он говорил, то, что часто приходят женщины и хотят буквально за одно посещение из бюрняток стать блондинками. И на все его какие-то отговорки, что это невозможно, что вы испортите себе волосы очень сильно, что нужно делать это постепенно, они отказывались и говорили, что нужно здесь и сейчас. А потом через какое-то время они ему звонили и жаловались, что мои волосы как мочалка, мои волосы просто сыпятся. Дорогие друзья, если вы надеетесь как-то смыть ваших ну, народными средствами, маслами, то конечно вы можете добиться какого-то результата, но он будет очень маленький, практически незаметный. Поэтому, наверное, самое лучшее эффективное средство против ны это ножницы. Да. Особенно если вы преследуете не только цвет, но и здоровье волос. Я повторюсь еще раз, что я могла выйти в блонд, я могла вернуться к своему натуральному цвету волос. Даже уйти в пепельный, даже в холодный, даже в какой-то серый. Но тогда мне пришлось бы попрощаться со здоровьем своих волос. Чего, собственно, делать я не захотела, поэтому подумала, ну нафиг, господи, живём". Раз в жизни, почему не поэкспериментировать? Я же, я же обезбашенная, я же не на такое способна. В заключение хочу сказать, что я ничего не имею против хны, у меня к ней довольно теплые отношение всегда. Могу рекомендовать хну только тем людям, у которых жирный тип волос и те люди, которые согласны жить с хной очень долгое время. Очень долго, то есть не изменять ей. В ближайшее время я также не планирую каких-то прям переворотов в плане цвета волос. Мне хочется побыть с моим натуральным цветом. Вот эта вот хрень, она вся смоется со временем. Я снова буду такой золотистой русой. Почему-то пока хочется побыть натуральной. Не знаю, что случится с моими желаниями через месяц, через два, но к ней в настоящий момент я не собираюсь возвращаться. Как минимум в очень долгосрочном прогнозе. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно оставляйте их внизу в комментариях. Я постараюсь на все ответить. И здоровых и красивых вам волос, что я еще могу пожелать. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.